Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поговорить о такой ее теме бесполезные покупки для новорожденного. Моей доченьке скоро уже будет годик, и я могу уже точно сказать из того, что куплено, что нам не пригодилось, и хочу этой информацией поделиться с вами. Первое, что нам не пригодилось, это уголок на выписку. Мои родственники купили уголок, который он был зимний, а у меня роды были летом. Соответственно, из этого уголка мне пригодилась только шапочка и костюмчик. Далее, вторая вещь, которая нам абсолютно не пригодилась, это был пеленальный столик. Во-первых, он был очень удобный, и мы быстро из него выросли, и я купила такой специальный прорезиновый коврик, который кладется на обычный стол, и на этом коврике очень удобно пеленать ребенка, переодевать его, менять подгузники, до сих пор использую этот коврик, мне очень он нравится. Далее, третье, что нам не пригодилось, это горка для купания. Это такая специальная горка, которую мы ставим в детскую ванночку и купаем нашего ребенка. Совершенно неудобная вещь, и она осталась неиспользованная, и, наверное, пользовались мы ей один-два раза. Четвертая вещь, это качалка, такая качалочка, в которую кладешь ребенка, сверху висят игрушечки, тоже абсолютно ее не использовали, покупали, наверное, за 4,5 тысячи и она просто стояла без дела, как-то у нас с ней не пошло, потому что мы потом купили такой специальный коврик, на котором сверху лежат, висят игрушечки и как-то все время проводили время на этом коврике. Еще очень большое количество ненужных было пеленок, потому что я не пеленала свою дочку, и пеленки мне нужны только были для того, чтобы где-то постелить, например, на диван, в кроватку, на пеленальный столик, использовать после купания. То есть огромное количество пеленок, которые лежат до сих пор, новые и даже неиспользованные. И причем я покупала пеленки еще двух видов, одни тоненькие, другие толстые, то есть до сих пор эти пеленки, не покупайте большое количество пеленок, вполне хватит 5-6 пеленок, наверное, на полгода. Вот такие вещи, которые совершенно оказались для нас бесполезными до одного года жизни. Если вам нравятся мои видео, возникли вопросы, задавайте под видео, ставьте пальчики вверх. Спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч, всем пока!